Ну так, ребятки, всем привет! Сегодня будет немного мыслей на тему BMW-шной диагностики, конкретно вот ноутбуков и софтовых сборок, тех, что я делаю. Я покажу, как это работает, как это выглядит, зачем это нужно, собственно. Вот, показывать я это все буду на примере своего сарая. Это BMW E34 94 -го года. Вот, с мотором М51. Мотор М51, он еще с резистивной головой. как бы, ну, потом я объясню, в чем смысл этого примечания. Они были с индуктивной и резистивной бошками. Вот, ну что, поехали, запускаем ноут ну, сначала. А те, которые индуктивные, они были более свежие. Вот, они считаются проще. А те, которые резистивы, они читаются как вот М50 безваносные, только через Компорт. Ну вот, в общем, появляется у нас выбор, значит, да, операционки для загрузки. То есть это либо диагностика вплоть до Е34, либо это диагностика начиная от Е39 и выше. Ну, грузимся, естественно, сейчас в варианты 34 и ниже. Посмотрим, что там, как работает. Обращаю, кстати, ваше внимание, что вот у меня сейчас подключена зарядка. Она подключена не просто потому, что там аккумулятор подсел или что-то в этом духе. Она подключена, чтобы как бы уверенно работать с диагностикой, потому что многое диагностическое ПО, БМВшное, да, оно просто у вас откажется работать, если напряжение аккумулятора будет ниже определенного уровня. То есть, допустим, вы там что-нибудь шьете, у вас аккумулятор подсел, и хоба, короче, прошивка остановилась. Как бы вы понимаете, что это довольно рисковый вариант. Вот вот у нас загрузилась операционка. В настоящий момент у нас подключен кабель. Через компорт, да, в 20-пиновый разъем. Сейчас мы, значит, посмотрим, как это у нас все читается. Ну, у меня вот для запуска комплексов ДИС, Инпа, у меня сделаны отдельные ярлыки. То есть, вам не нужно проверять, что у вас сейчас там что-то запущено, что нужно выключить обязательно. То есть, допустим, одновременно ДИС и Инпа, как бы, да, лучше их не запускать. А вот. И, опять же, для ДИСа там нужно как бы запускать эти под всякие в определенной последовательности здесь у меня все это делается через одну иконку короче, все запускается автоматом и успешно работает так, ну что, нам надо сейчас вот включить зажигание, во-первых теперь мы можем запускать какую-нибудь программу давайте импу запустим Вот, импо все видит, батарею зажигание. Как бы особенность импы, она хорошо работает со всем оборудованием. Как бы не сильно сложным, то есть, кроме двигателя КПП. Ну, это относится к старым тачкам в первую очередь. У более новых, ну то есть начинают е 39 у них как-то с этим полегче. А вот у этих машинок у них. Как бы Такой момент у старых, что инпы лучше смотреть что-то, короче говоря, все не относящееся к двигателю и коробке. Вот. Там у без ваносов, у М51, вот у старых, да, с, рези... с резистивными бошками. У ваносных уже можно смотреть параметры двигателя, параметры КПП, там уже получше это видно. Так, ну что, можем посмотреть вот. Подушку безопасности. Это, я не знаю. Ну, тут достаточно все быстро читается. Как видите. У меня там ошибочка, кстати, должна висеть. Так, что там? Чтение памяти неисправностей, да? Ну вот, да. Ошибка у меня там. Глючит контакт аирбэга. Надо будет, наверное, его перепаять или заменить подушку, пока еще точно не знаю. Ну, как-то так. Короче, Инпа у нас читает, в общем-то, все, что нужно. На более старых, то есть на безваносах и на М51, на резистивах, она читает все, кроме двигателя и коробки. На более свежих 34 она читает и, в и коробку, и двигатель тоже. По коробке там, правда, есть нюансы, но это тема для отдельного разговора. Вот. Ну, главная прога, конечно, у нас в диагностике это ДИС. То есть это даже не просто прога, это целый диагностический комплекс. Вот. Сейчас мы дождемся, пока он запустится. Не погоняем им что-нибудь. У индуктивных М51, да, у которых уже вот ТНВД индуктивный, его можно опознать как. Вот смотрите, вот этот вот сосок подачи топлива. А, или я гоню. Это, кстати говоря, наверное, обратка. Ну, короче говоря, вот на старых резистивных бошках он идет наверх. А на индуктивных он идет вдоль, то есть он так, ну, он изогнут углом и горизонтально расположен. Этим вот они отличаются визуально. И так можно понять, что именно у вас за глава на ТНВД, если у вас двигателем 51. Ну вот, сгрузился дис. В ДИСе для стариков мы делаем так. То есть нажимаем диагностику. Ручками выбираем конкретно нашу серию машинку. Нажимаем Значит далее. Да, тут выбираем, что мы хотим опросить. Проление двигателем. Ну, поехали. Вот. И контролировать, что опрос у нас идет, можно по индикации на. Э вот, адаптере. То есть, вот пошел опрос, пошел обмен, индикаторы мигают быстренько, значит, все нормально. Значит, здесь установлена и все работает. Вот. Ну, тут будет идентификация машинки отображаться, то есть, описываться там чего у нас да как конфигурация конкретная это можно пропустить этот экран так сейчас прогрузится здесь а, я узнал что это e34 525 tds а, так И вот сейчас мы почитаем ошибочки. На самом деле ошибок у меня обычно нету на машине, потому что как бы я все обслуживаю, устраняю своевременно. Но сейчас вот одну оставил. Это, ну, даже не то, что ошибка, глюк небольшой был. Но вот осталась ошибка. И как бы на ее примере я вам покажу, почему дис лучше там, допустим, лаунча, да, как меня спрашивают иногда, типа, а в чем прикол, чем он лучше? Лучше вот чем, что, допустим, по конкретной имеющейся... У нас ошибки. Мы можем не просто увидеть ее код, да, и потом бегать по форумам, спрашивая там, типа, ребят, что означает ошибка 41? У кого было? Что это значит? Что мне с этим делать? Вот, плохо ли это? Или хорошо? Не, ну хорошо-то вряд ли, ну понятно, да, то есть. Короче, всякими странными вопросами задаваться. А, вот. Во-первых, по каждой ошибке будет э, отображаться, в какой ситуации она появлялась, какие параметры да, мотора при этом были. Вот. То есть, уже мы сможем понять, при каких условиях у нас возникает ошибка. Далее. Э -э, у нас еще будет пояснение вот такого вот плана как бы на чем эта ошибка может сказываться, да, то есть какие проблемы вызывать, и что может являться ее причиной. И как бы еще у нас будет еще один экран, где будет отображаться информация о том, как ошибку, да, ее, в общем, появление можно проверить что нам нужно делать для ее проверки и как, в общем-то, ее можно устранить. Вот, то есть в диссе имеется подробная информация достаточно по всем вот этим моментам. Так, ну что, сейчас мы диск закроем. На самом деле так не совсем правильно закрывать, но, в принципе, допустимо. Вот, диск закрыли. Да, еще один момент по, имп, по Инпе, про который я не рассказал. Вот смотрите, вот у этой сборки, ну и у многих других сборок Инпы, у них есть такая фишка. Про нее как бы стоит знать. Допустим. Вот мы берем, короче говоря, какой-нибудь прибор. Там. Возьмем печечку нашу с кондиционером если после выбора мы ну что кажется логичным жмем enter мы получаем ошибку ошибку компиляции файла скрипта вот если мы как бы наш выбранный прибор просто кликаем два раза хоба все работает так что, если что, знаете, как бы я еще покопаю эту сборку Инпо именно эту. Может быть там что-то напахано чуть-чуть в... во всяких, короче, настроечных файлах. Но пока ситуация получается вот такая. Вот. Это как бы не то чтобы да сильно жить мешало, но чуть-чуть неаккуратненько. То есть со временем, конечно, это лучше бы устранить. Я думаю, что это не только на этой сборке. Я думаю, что это многие таким страдают. Так, теперь мы давайте перезагрузим нашу системку. И посмотрим, что у нас есть в разделе Е39, как это работает. Так. А, хотя, что тут еще можно рассказать? Ну, да, вот, короче говоря, на всех э, машинах также есть ТИС. То есть, да, это справочная информационная система где вы можете по вину вашей машины, либо там, ее выбрав просто модель, короче, посмотреть различную документацию, то есть описание там различных регламентных работ, какие-то параметры всяких расходных материалов и прочего-прочего. Там электрические схемы есть. Вот. Потом еще есть интересная программка Автодата. Автодата такая довольно приятная вещь тоже. Она не только по BMW, она является как бы справочной большой программой по многим маркам. Здесь у меня выпуск он покрывает до 2011 года. То есть, как бы старенькие, но таких тачек у нас много еще ездит по дорогам. Вот, в том числе по нашей да, E34. Тут также есть информация. Вот, допустим, моя тдс И вот по ней можно много чего посмотреть. То есть различные как бы и настроечные параметры. Вот, и там схемки есть. Есть много чего. Короче говоря, есть что посмотреть. Так что прога достаточно полезная. Главное, что она охватывает, ну, охватывает большое количество машин. Да. И может быть полезно многим. Так, сейчас мы отправляем систему в перезагрузку. Сами пока выключим зажигание. Ой. Так, ну вот. Теперь посмотрим. Что у нас происходит в варианте E39? Что там за ПО, как это работает? Так, адаптер можно вынуть из компорта. Так. Вынули адаптер. Сейчас подоткнем другой адаптер. Кабель. Вот этот вот Декан. К декан Так, как он тут ставится? Ставится он вот так вот. Пехаем в разъем. Все, порядок. А, немного инфы еще для тех, кто покупал у меня бук или собирается как бы после того как мы воткнули наш кабель ну это, это один раз только делается да нам нужно убедиться что у нас в диспетчере устройств это смотрится что наш кабель сел именно на э, адрес com 1 то есть вот он, вот наше устройство usb сериал-порт, что он имеет адрес ком 1 Если он какой-то другой имеет адрес, мы переходим значит, в его параметры, открываем свойства, переходим в параметры порта, нажимаем дополнительные и меняем здесь адрес на ком 1 И обязательно также надо проверить, что здесь вот время ожидания в миллисекундах стоит тоже на единичке. Вот, убедились. И после этого запускаем ПО. Ну, перед запуском ПО тоже, естественно, включаем зажигание. Как бы такой момент, что так как машина это старая, да, вот, Е34, то и ИНП, и ДИС здесь смогут увидеть только некоторые блоки. То есть они смогут у нас увидеть, допустим, АБС. На 34. -ке. Сейчас что-то у нас. АБС, да? Это вот э, появляется в более свежей Инпе такое предупреждение. Ничего страшного. Ж -ж Жмем ОК и все идет дальше. Вот. АБС мы увидели. Можем его читать. Можем проверять. Вот. Та же история у нас, в принципе, с подушкой безопасности. А вот, допустим, с печкой, там, ну, тем более с двигателем и с чем-то еще, уже связаться на 34-ке не выйдет. То есть это будет уже работать только для новых машин. Вот. Это работает для новых машин. ДИС тут тоже свои версии версии настроенные специально на работу с ОБД портом с ОБДКом этим кабелем вот в общем как-то так ребят в будущем в принципе я думаю сделать обзорное видео как-нибудь по работе с свежими машинками то есть где -то там импо и Рейнгольд уже со свежими я запущу и покажу как это все крутится и работает. А так чё? Всем успехов, не ломаться. Рекомендую вообще на самом деле обзавестись собственной диагностикой, потому что в принципе при текущих ценах на нее да, особенно вот на старые машины, потому что вот эти кабели, как бы старые и софт настроенный для них, он есть не у всех. И как бы стоит это уже ощутимых денег. То есть там, я не знаю, за 2-3 как бы, похода к диагносту можно отбить стоимость ноута, с а то и с кабелем. Так что как-то так. Ладно, до новых встреч, пока-пока.